Очень важно свежих окуней чистить в тот же день. Если вы себе говорите, ой, положу в холодильник, завтра почищу, нет, так не пойдет. Если он пролежит у вас даже несколько часов в холодильнике, все, чистить его будет очень проблематично. В таком случае придется третий способ, это просто обдавать кипятком и тогда снимать, но это некрасиво для рыбы на самом деле поэтому чистим сразу если хотите чистить на следующий день то лучше отправляйте в морозилку итак прежде чем чистить замороженного окуня его рекомендуется с морозилки достать и чтобы он минут 10 полежал на открытом воздухе Так, сейчас приступим к чистке свежего для этого мне понадобится пакет обычный и вот такая терка чистить я буду вот этой стороной погнали Смотрите, даже теркой, даже теркой вот этой и то сложно, окунь крупный, сложновато чистить, но ничего, ножом точно неудобно. Специально беру большой пакет, потому что лука очень сильно разлетается. Это, конечно, очень удобно делать на улице, но в квартире приходится таким образом. В принципе, все. Процентов на 97 он почищен. Кое-где еще луска осталась. Я ее еще сниму полностью, когда уже буду разделывать. Ну, как разделывать и выбирать кишки, я уже вам показывать не буду. Так, первый способ э -э, чистка свежего окуня, он на самом деле самый-самый сложный. Особенно сложный, если окунь круп крупный. Чем крупнее окунь, тем сложнее чистить, даже теркой. Поэтому для крупных окуней вот этот способ чистки после заморозки, я считаю, самым удобным. Для этого нам понадобится нож, острый-острый нож. Обязательно, чтобы ну, вот эту часть особо острая должна быть. Потому что сейчас нам надо сделать надрез вдоль хребта. Нам надо надрезать шкуру. Вот таким образом. Очень легко надрезается. До самого хвоста. Так, теперь нам надо поднять шкуру, чтобы запустить туда пальцы. Фактически мы сейчас снимаем шкуру вместе с лузкой. Обратите внимание как просто это делать Мы уже даже на другую сторону перебрались. С обратной стороны тоже делаем надрез. Teşekkür ederim.